Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о своей маленькой неудаче, которая меня постигла вот по опылению орхидеи фаленопсис. В один день я опылила один цветочек и второй цветочек на одном растении и вот здесь цветочек на другом растении. И видите, два цветочка у меня начали образовывать вот такие семенные коробочки а этот дня три назад начал усыхать что-то ему не подошло вроде как и начал был расти этот эта семенная коробочка но видите усохла поэтому если вы решили опылить, переопылить свое растение, вот из двух сделать гибрид, то перекрестно опыляйте с, одно, с одного на другой. В общем, тогда у вас будет два опыленных цветочка, две семенных коробочки, хоть одна да, до До свидания. Спасибо за просмотр.